Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. Вот они, у нас на обзоре Проектика Микро Гейминг В общем, что здесь интересного Давайте сейчас быстренько рассмотрим У нас получается 1 триллион монет Серьезная сумма, очень большая Кстати, у нас уже есть листинг на Коин Гека монетка Торгуется кстати сейчас цена довольно таки небольшая как раз хорошее время в нее войти и можно неплохо так займеть я не знаю почему но почему-то люди всегда сразу при создании проекта берут удаляют 50 процентов своих токенов когда они их убирают я не понимаю ну, для чего это делается можно создать, создать сразу же пул на допустим на пол триллиона монет Зачем они его сразу блокируют? Для чего? Для будущего развития, для будущего свапа, там, для маркинга, для того, чтобы себе бабки в карман положить. Я этого не понимаю. Но тем не менее, они это делают. То есть, они просто блокируют 500 миллиардов монет. Для чего, опять же, непонятно. Не знаю, лично для меня это непонятно. Тот, кто в этом шарит... Напишите мне в комментариях, может я чего-то не понимаю. Но тем не менее, у нас имеется 1 триллион монет, пол триллиона блокируется. До свидания, как говорится. С каждой транзакцией мы имеем, ну не мы, а в общем мы имеем 3,5%. 3%, 3 имеют, имеют держатели, все остальные уходят, там, тудым им комиссия, все дела. То есть мы чистыми имеем 3%. Для нас это самое главное. Все, 3% мы имеем, все остальное нас больше не интересует. Как по мне, не знаю, вот если реально, чтобы заработать денег, вот зайти по минимальном, по, по минимальной цене, по минимальному курсу, купить себе монет, там, допустим, на, не знаю, там на 1000 долларов, да, по полторы, по две, продать эти же монеты, это будет хорошая цена. То есть, ждать мега-эксов, я думаю, для меня, ну, лично, я, я так для себя считаю, что это не стоит такого ждать. А, конечно же, дорожная карта и планы на будущее, coin market и тому подобное, там развитие, там все marketplace, все эти дела. Ну, серьезно, ребята, я думаю, ближайшие, когда вы зашли, максимум 4, может 5 дней, держать бабки, потолок. Потом бабки просто выводите и все. Снимайте свои дивиденды. Заходим мы на CoinGecko. Что мы видим на конгека Нажимаем Markets. Видим объем. Да, там около сутки валюты в месяц. Ой, в сутки. Ну, в принципе, как бы немного, но тем не менее имеется. То есть, с другой стороны, вы можете повлиять сами на рынок. Но, опять же, блин рынок может быть очень опасный Мы сейчас в вальсу 20-30 зелени И что в итоге Как бы да, цена возрастет вот цена поднимется Но потом когда они за это же На те же 20-30 зелени Организаторы продадут свою валюту То есть свои токены Вы с этого ничего не получите То есть надо инвестировать аккуратно то есть такая себе, конечно, инвестиция. Ну, на самом деле, попробовать можно, но не на большую сумму. То есть можно не на большой сумме сыграть, сделать все хорошие X и получить себе хорошую сумму. Что ребят есть? У ребят есть Twitter, а, посты, конечно, такие себе. Не знаю, может Твиттер немножко подкручен. Может просто люди там как бы ну, уже не особо не интересуются данным проектом. Хотя он только что появился. Скорее всего он подкручен. У нас имеется там пару ретвитов, пару лайков, пару там, ну... В общем, как говорится, ни о чем. Скорее всего, вот, вот это наш проект. Не этот, а вот этот. В принципе, как-то так. Я не знаю, что еще о проекте интересного рассказать. А, но ну, тем не менее то есть если вы шарите если вы умеете правильно инвестировать то вы можете за неделю на этом проекте сделать два три кса и вывести свои деньги то есть главное правильно войти и главное правильно выйти и следить за новостями то что пишут администраторы то есть как какой бы там аудит не был блин чтобы там ни было защита 35 защит 45 защит если вы правильно прочитаете всю информацию вы поймете формеме когда выйти потому что когда админам надо будет закрыть депозиты вы все бабки всех со всех лохов как говорится они эти бабки выведут а вам на что будет успеть до этого времени вы все свои бабки в общем что думайте пишите комментарии ставим лайк подписываемся на канал всем удачи всем профита всем пока